Следующий способ применения лечебного зеркала – это улучшение здоровья. Берете лечебное зеркало, можно работать прямо через одежду, да, и проводите его по передней поверхности тела. Допустим, у вас есть какие-то жалобы на здоровье. Вот. Единственное, помните, что не надо располагать лечебное зеркало над тем местом, которое у вас болит. Лечебное зеркало располагается над актуальной зоной, так называемой. То есть она не совпадает с той зоной, которая болит. Допустим, у вас болит. Голова, к примеру. Да? Вы берете зеркало и от шеи до лобка двигаете им и останавливаетесь на том месте, где у вас зеркало попросится встать. Оно как бы залипнет на этом месте. Проводим, проводим. То есть, если болит голова, чаще это живот, конечно, будет. Раз, залипло зеркало. Дальше вы его покрутили, чтобы оно залипло немножко больше и оставили на этом месте на 16 секунд. Либо на период, когда возникнет глубокий вдох и выдох. Ну, дальше вы еще раз двигаете, еще раз двигаете по региону живота, уже смотрите, а, вправо-влево уже идете. То есть первая отработка это у вас, смотрите, вдоль, получается от а, яремной вырезки до а, лунного сочленения, то есть вот вдоль центральной оси первая проводка у вас идет, залипла зеркало, да? отработало 16 секунд. Затем вы в той зоне, где зеркало залипло, начинаете искать поперек И э, оставляете зеркало там, где оно залипнет еще на 16 секунд. То есть получается у вас по телу получается две проводки. Продольная и поперечная. Продольная цепляет то место, которое залипает первое. И затем э, вторая техника, вы делаете поперечный провод. Ставите зеркало там, где оно залипнет. Также выдерживаете 16 секунд. Вот такой простой способ работы с зеркалом с телом. Еще раз буду смотреться в него не надо.